Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга «Как приглашать клиенты из интернета. В этом уроке я расскажу, в каких местах вводятся клиенты в интернете, что вам необходимо иметь для того, чтобы начать привлекать клиентов из интернета. Естественно, по ходу своего рассказа я буду отмечать те ошибки, которые совершают люди, не имеющие практического навыка в работе в интернет. Друзья, мне хотелось бы в первую очередь отметить следующее, что в интернет очень много пришло из реальной жизни. И чем больше вы будете работать в интернете, тем больше аналогий с реальной жизнью вы будете находить. Причем люди, которые сидят в интернете как говорят они не с луны прилетают это люди которые окружают вас с которыми вы встречаетесь на улице на работе и так далее поэтому друзья не будем усложнять но нет в интернете особенно в построении бизнеса в интернете чего то такого мега нового по большому счету все пришло из реальной жизни и в этом уроке я буду проводить вот такие аналогии чтобы вам было понятно итак для того чтобы начать Зарабатывать в интернете, привлекать людей, работать в интернете. Вам необходим виртуальный офис, то есть какое-то представительство в интернете, на котором вы можете выкладывать информацию о себе, о своем бизнесе и делать эту информацию доступной вашим потенциальным клиентам. В интернете виртуальные офисы могут быть реализованы в виде колоссального количества различных интернет-ресурсов. Я вам назову и покажу сейчас наиболее популярные. Например, это может быть ваш одностраничный сайт. Это может быть ваш блог. Это может быть ваш YouTube канал если вы активно работаете или пользуетесь каким-то форумом, ветки обсуждений на форуме также могут являться вашим интернет-представительством, вашим интернет-офисом. Вы можете использовать списки своих контактов в Вайбере, в Telegram, в Скайпе, в WhatsApp. Все это может быть вашим представительством. Друзья, если вы знакомые с математикой, если вам нравится эта замечательная наука, скорее всего, вы слышали о таком понятии, как закон больших чисел. Здесь он, может быть, не совсем ярко будет применим, но аналогию опять же проведу. То есть, чем больше у вас вот таких виртуальных офисов, каждый из которых вы делаете для того, чтобы привлечь целевую аудиторию в свой бизнес, тем больше вероятность того, что вы найдете клиентов. Но хочу сразу предостеречь новичков от типичной ошибки, которую новички делают. Люди пытаются, не имея практического опыта, сразу понасоздавать вот все вот эти вот ресурсы. Пытаются разобраться с сайтами, YouTube-каналы двигать и так далее. Друзья, пожалуйста, не делайте этого сразу. Возьмите любой интернет-ресурс, тот, который вам ближе, и создайте свой виртуальный офис на нем. Пусть он у вас заработает. Пойдут первые клиенты, и тогда вы будете создавать все новые, новые и новые. Если на данный момент, когда вы смотрите этот урок, у вас уже есть какие-то интернет-ресурсы, уже есть несколько ваших виртуальных офисов, вам нужно сделать все возможное для того, чтобы эти офисы связать между собой. Если люди вас нашли через YouTube, Должна быть возможность перейти на ваш одностраничный сайт, на ваш блог, на ваши социальные сети, написать вам на почту и так далее. Вы свои виртуальные офисы, как говорят, связываете между собой. Для чего это делается? Задача только одна, чтобы потенциальные клиенты смогли вас быстро найти. Пожалуйста, помните, что предложений в интернете очень много. И сейчас век покупателей, а не век продавцов. Поэтому... Если у покупателя возникли какие-то сложности, ему как-то затруднительно выйти на вас легко и просто, то чаще всего этот человек уйдет как кому-то другому. Нужно сделать какой-то мега ценное предложение, чтобы человек там с настойчивостью носорога пытался разыскать вас в интернете, выйти с вами как-то на связь. То есть ваша задача во всех своих виртуальных офисах сделать возможность, чтобы вас быстро нашли и чтобы вы могли оперативно человеку ответить. То есть в моей практике... Очень много было примеров, когда я терял клиентов только из-за того, что я им отвечал там на следующий день, через день и так далее. То есть у человека было дикое желание, да, а потом он просто перегорел. И когда я пишу ему что-то, отвечаю, ему это либо уже не интересно, либо он уже ушел к кому-то другому. Поэтому делайте все возможное, чтобы вас находили. И старайтесь первое время продвигать один виртуальный офис, но продвигать его реально качественно. Что вам еще необходимо знать о ваших этих интернет-ресурсах, о ваших виртуальных офисах? Опять же, аналогия из нашей жизни. То есть, если проходимость вашей точки или количество людей, которые заходят к вам, оно очень мало, ну, например, в нашем случае, вот, например, если ваш блог, вы написали какую-то тут статью, эту статью прочитали вы и, например, ваш родственник. Вы должны понимать, что вероятность, что вы с этого офиса, с этого интернет-ресурса будете привлекать каких-то клиентов к себе, она практически равна нулю. Поэтому... Ваши виртуальные офисы, ваши виртуальные, ваши интернет ресурсы начинают работать только тогда, когда они становятся посещаемыми. То есть, когда информацию, которую вы на них выкладываете, видят каждый день тысячи, десятки, а возможно и миллионы людей. Вот в этом случае, при такой посещаемости, то есть при такой проходимости вашей точки, вероятность того, что вы будете получать клиентов в свой бизнес, она практически сто процентов. Но все, кто пытался развить какой-то интернет-ресурс, все знают, что вообще-то это занимает достаточно долгое время. Развитие сайта, развитие блога, развитие YouTube-канала это серьезная работа, которая требует... Вложений вашего времени довольно часто требуют вложений денег, если мы говорим о каких-то сайтах. И бывает ситуация следующая, что люди, рассчитывающие быстро выйти на какие-то деньги, начиная развивать свой интернет ресурс, не получают этих денег быстро. И люди начинают переживать, волноваться, что они что-то делают не так. Нет, друзья. Скорее всего, вы все делаете верно, но требуется время на развитие всех этих ресурсов. То есть тогда, когда ваш ресурс станет популярным. Потому что сейчас ежедневно создаются миллионы сайтов, каких-то YouTube каналов и так далее. И сразу все они популярными стать не могут. То есть требуется время на их развитие. Поэтому те, кто не хотят ждать, они идут несколько по другим путям, например, люди начинают использовать какую-то платную рекламу. Значит, платная реклама – это возможность практически сразу же привести на ваш интернет ресурс, на ваш ваш виртуальный офис десятки, тысячи, миллионы людей. Но, как вы понимаете, это требует денег, причем не каких то виртуальных, а реальных денег. Вы их должны Вырвать откуда-то и потратить вот на эту рекламную кампанию. Но при создании рекламной кампании не все так просто, как кажется. Я не говорю о технических каких-то проблемах. Я говорю о том, что кроме денег, кроме, кроме того, что вы должны понимать, для кого вы делаете эту рекламу, то есть возвращаясь к тому, что я рассказывал раньше, то есть вы должны понимать свою целевую аудиторию, у вас еще должен быть качественный интернет-ресурс, который вы рекламируете. То есть если я буду давать рекламу вот на этот сайт, который мягко говоря, не очень качественно сделан, то я буду просто терять деньги. Да, люди будут проходить, заходить, смотреть какую-то информацию, но какой-то профит, какую-то выгоду от того, что сюда пришли люди, не буду получать. Поэтому платная реклама – это серьезная задача, которую новичок, с моей точки зрения, сразу же не должен решать. Прежде чем создавать какую-то платку, вы должны четко понимать свою целевую аудиторию и у вас должен быть качественный интернет-ресурс, который вы проверили бесплатными способами работая над ним достаточно долго времени кроме платной рекламы есть еще один такой альтернативный способ которым пытаются воспользоваться люди это размещать информацию о себе на чужих интернет ресурсах то есть в чужих офисах виртуальных но как это делается например взять и комментировать какие то популярные статьи на каких то популярных блогах где Ходит много людей. Вы прочитали статью и взяли, написали какой-то свой комментарий, в котором тусанули свою рекламу. То же самое можно сделать на форумах, то же самое можно сделать на YouTube-каналах, то есть комментируя чьи-то ролики. Но к чему это будет приводить? Вот представьте, вы приходите в свой офис бац у вас на двери висит чужая реклама. Что вы делаете? Естественно, вы эту рекламу удаляете. Но сейчас вот это незаконное размещение рекламы, которое чаще всего делается массово, оно отслеживается уже самими роботами на интернет-ресурсах. Вот я вам показываю типичный пример, что человек тут что-то пишет, старается себя прорекламировать, но все его вот эти замечательные... С его точки зрения комментарии не видит никто, потому что они автоматически попадают в спам. Поэтому, друзья, ваша основная задача на первом этапе определиться, с каким интернет-ресурсом, то есть какой виртуальный офис вы начнете развивать в первую очередь. Всегда лучше иметь что-то свое, потому что если это ваше, вы можете им распоряжаться как хотите. Я вам уже привел варианты интернет-ресурсов, которые вы можете начать развивать, но какой бы вы из них ни выбрали, я вам рекомендую начать с социальных сетей. Я специально не сказал об этом ресурсе когда перечислял, но ну, а кто был внимателен, я прошелся минимум по двум своим социальным сетям по Твиттеру и Фейсбуку. Социальные сети – это тот ресурс, который вы, во-первых, можете создать абсолютно бесплатно. В социальной сети для вас уже подготовили ваших потенциальных клиентов, потому что социальную сеть можно сравнить с каким-то бизнес-центром, колоссальным бизнес-центром, в котором колоссальное количество вот таких вот виртуальных офисов, причем там офисы людей, которые занимаются бизнесом уже давно, людей, которые в принципе туда пришли для других целей. Да? Ваш виртуальный офис, у вас уже есть потенциальная площадка, где вы можете искать себе ваших клиентов будущих. Все, что вам нужно делать, это ходить по этим уже имеющимся виртуальным офисам и рассказывать о себе, привлекать к себе внимание. Но кроме вот этих уже двух перечисленных плюсов, бесплатность и потенциальные клиенты, собранные для вас в социальной сети, новичку проще начинать еще почему. Потому что действия, которые вы будете выполнять в социальной сети, они практически одинаковые. То есть новичок очень быстро осваивается социальной сетью и начинает выполнять какие-то одинаковые действия, практически развивать свой офис в социальной сети. Так как действия одинаковые, их можно всегда автоматизировать. Поэтому вот в этом курсе я вам расскажу, какими программами вы можете пользоваться для того, чтобы автоматизировать свою работу в социальных сетях. Буду опять же рассказывать по-простому, чтобы каждый из вас смог этой программкой научиться спокойно пользоваться. Но еще один мега плюс, если вы в поисковой строке, Яндекса, например, напишите какой-то ключевой запрос, вы увидите, что по этому ключевому запросу появятся не только сайты, блоги, YouTube-каналы, но в первую очередь будут появляться ссылки на социальные сети. Потому что ваши профили в социальных сетях будут точно так же индексироваться, они работают как ваши одностраничные сайты. то есть Представительство в социальной сети работает для вас как полноценный, например, одностраничный ваш сайт. Например, напишу Игорь Черноусов и посмотрю, что выпал, выпадет по этому запросу. Ну, вот смотрите, в первую очередь попадает мой YouTube канал, потом мой одностраничный сайт, потом ссылка на мой профиль в Google+, ссылка на мою страничку в Одноклассники. То есть социальная сеть это лучший вариант с которого вы можете начать чтобы привлечь своих потенциальных клиентов из интернета сейчас существует Мнение, что какие-то социальные сети заточены под бизнес, какие-то социальные сети не заточены под бизнес, я считаю, что это абсолютно неправильно. Вот весь мой опыт говорит, что это абсолютно неверное, неверное данное. В любой социальной сети, так как там есть потенциальные клиенты, вы можете продвигать себя и свой бизнес. Главное делать это правильно, не нарушать принципы социальной сети. Значит, какие же эти принципы базовые принципы из чего вы начинаете в любой социальной сети в любой социальной сети вы в первую очередь создаете профиль или аккаунт профиль создается под конкретного человека любая социальная сеть против того чтобы один живой человек создавал несколько профилей в этой социальной сети поэтому если ваша задача Работать именно с нескольких профилей, чтобы увеличить вероятность привлечения клиентов, вы должны делать все возможное, чтобы социальная сеть понимала, что вы живой человек. Я об этом подробнее расскажу в следующем уроке, как оформлять профиль в социальной сети. Но, пожалуйста, запомните, не называйте имя профиля названием какой-то компании, не выкладывайте, старайтесь не выкладывать на своем профиле каких-то рекламных э, плакатов, рекламных призывов и так далее. Потому что профиль в социальной сети создается ради того, чтобы вы могли другим живым пользователям этой социальной сети рассказывать о себе, о своих интересах, о своих увлечениях, о своей жизни а не для того, чтобы двигать в социальной сети свой бизнес. Некоторые социальные сети, особенно э, социальная сеть Mail.ru, банит такие профили, через которых продвигается бизнес, которые сделаны именно для того, чтобы продвигать какой-то бизнес. Да, возможно, ваш профиль забанит не сразу, но как только ваш профиль станет немножко популярен, как только он начнет видеться роботами активно, то есть привлекать внимание роботов в социальной сети, ваш профиль могут забавить. В других социальных сетях, например, в том же самом ВКонтакте, к этому относятся так более-менее лояльно. Но вы должны четко понимать, что все-таки профиль социальной сети заводится для того, чтобы в нем работал живой человек и рассказывал о себе, о своих увлечениях. Если вы хотите двигать бизнес в социальной сети, то для этого социальные сети предлагают вам группы или паблики. Но вот в Фейсбуке они называются, более с моей точки зрения правильно, они называются бизнес-страницы. На этих ресурсах которая именно предназначена для того, чтобы двигать бизнес. То есть не зря в Фейсбуке она называется бизнес-страница. Вы можете продвигать любой бизнес. Вот эту страничку вы можете называть по названию своей компании, по продвигаемому бизнесу и так далее. То есть никто вам никаких претензий не предъявит. Кроме групп и страниц, социальные сети предлагают вам еще создавать и мероприятие. Ресурс, который создается для того, чтобы оповестить каких-то или собрать заинтересованных людей на какую-то встречу в онлайне, в офлайне, без разницы. В принципе, все эти бизнес-ресурсы, группы, страницы, мероприятия, они где-то схожи, но имеют свою специфику. Продвижение групп, страниц, мероприятий – это отдельная тема. Я об этом немного расскажу в рамках этого курса и покажу, как это делается с помощью классной программки которая с вас снимет эту рутину, связанную с продвижением ресурса. Мы с вами в следующем уроке создадим и оформим профиль. И все-таки начнем работать именно с профиля в социальной сети. Будем с него приглашать, искать клиентов в ваш бизнес. Возьмем социальную сеть ВКонтакте. Почему именно ВКонтакте? Потому что... О социальной сети Одноклассники, которая с моей точки зрения очень хорошо работает для продвижения любого MLM бизнеса, потому что там очень теплые контакты, то есть теплое такое человеческое отношение, а MLM это бизнес именно отношений, поэтому, например, выстроить с моей точки зрения в Одноклассниках, там это все легко и просто сделать. Кроме контакта, кроме Одноклассников, я бы вам рекомендовал обратить внимание на сейчас очень так активно развивающиеся сети, привлекающие все больше и больше людей. Это Facebook и Instagram. Вот было время, когда кроме контакта у нас почему-то никто ничего не знал. Вот сейчас по тем вопросам, которые задают по тем просьбам с которыми ко мне обращаются я пришел к окончательному выводу что много русскоязычного населения все-таки обратилось в правильную сторону это в сторону facebook и instagram Но ну, сейчас это одна и та же компания facebook выкупила instagram с какой из социальных сетей вы начнете работать абсолютно Неважно. Я бы вам дал только одну рекомендацию. Друзья, возьмите ту социальную сеть, в которой у вас уже есть какой-то опыт работы. Все, что я вам буду рассказывать о контакте, вы можете один в один применять к любой социальной сети. То есть вообще-то принцип работы во всех социальных сетях он одинаков. Ну да, каждая социальная сеть вносит какие-то свои технические нюансы, как реализовывается, реализуется та или другая функция. Но принцип один и тот же. Я буду рассказывать о ВКонтакте. Причина тут в следующем. Одноклассниках, как я уже сказал, я рассказал. Фейсбуком я не так активно пользуюсь, потому что у меня для Фейсбука нет крутых средств автоматизации. Инстаграм это не совсем моя социальная сеть, потому что это социальная сеть, где надо выкладывать что-то красивое, яркое, эффектное. Это не совсем соответствует тому, чем занимаюсь я. Поэтому для меня «Одноклассники», «Контакт» и, возможно, в ближайшем времени «Фейсбук», потому что софт для «Фейсбука» мы пишем, а для «Контакта» он уже готов. У меня есть договоренность с автором-разработчиком шикарной программы для «Контакта», он эту программу Моим ученикам, людям, которые приходят по моей рекомендации, продается с 50% скидкой. Вы можете купить шикарную программу, которая выполняет все, что вам нужно в ВКонтакте, всего лишь за 500 рублей. Это будет лицензия, никаких абонентских плат от вас не потребуется, и вы получаете бесплатно все обновления к этой программе. Но об этой программке я расскажу чуть попозже. Итак, друзья, какой бы вы из интернет-ресурсов не начали развивать, я вам однозначно советую настоятельно зарегистрироваться в социальной сети, потому что это самый быстрый способ достучаться до своих потенциальных клиентов. Итак, на этом такой вводный урок ресурсом закончен. На следующем уроке начинаем создавать, оформлять профиль в социальной сети ВКонтакте. Всем спасибо, до свидания.